День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Наконец-то я нашел работу, которая мне нравится, приносит удовлетворение и деньги. Друзья, все, что связано с YouTube, меня очень интересует. Я отслеживаю по максимуму все курсы, которые выходят по этой тематике посещаю в различные вебинары, то есть постоянно учусь. За деятельностью Дмитрия Комарова я как бы слежу уже достаточно давно. Я зарекся у него что-то покупать и не в плане, и не из-за того, что информация, которую он выдает, не меня лично убивает его сервис, то есть его техподдержка, так сказать, в кавычках, которые просто тупо нет. Вот посмотрите, что он пишет да, людям, которые покупают ну, курсы у него. Зачем он это делает, мне очень сложно понять. Я считаю, конечно, что методика, который зарабатывает комаров на YouTube, это, мягко говоря, неправильное использование YouTube. Вот, и благодаря Дмитрию Комарову многие люди считают, что только так и можно зарабатывать. Да? Но такой способ заработка есть, и ну, его можно изучать, им можно пользоваться. Да? Вот. Лично я этот курс купил только потому, что меня интересовал только один вопрос. Вот этот вопрос. Как запустить рекламу несколько раз на Эценси? Ну, не моя тема, поэтому не знал, как на него ответить. Но пока я ждал, пока этот курс придет, а приходит он по два урока, да, для кого это новость, я сразу предупреждаю, по два урока, пообщавшись с людьми, зарабатывающими на монетизации каналов, причем зарабатывают они значительно эффективнее, чем Дмитрий Комаров. То есть Дмитрий Комаров со своей методикой грустно курит в уголке, поверьте мне. Мы этого вопрос решили сразу, как же это все сделать. Поэтому, но ну, лично для меня весь этот курс не представляет вообще никакого интереса, поэтому я решил. Во-первых, сделать приятное Дмитрию Комарову, то есть помочь ему с реализацией его курса. Ну, надо же помочь человеку, да? Он же один не исправит. Поэтому, друзья, если вам нужен этот курс, я его лично продаю за 999 рублей. Почему именно такая сумма? Потому что именно столько должен мне Дмитрий Комаров. Я хочу эти деньги вернуть. Вот. Ну, конечно, бы хотелось бы вернуть те деньги, которые я заплатил за этот курс. Я его покупал за 5. Дмитрий Комаров планирует продавать его за 17, я его продаю за 999 рублей. Возможно, кто-то будет его продавать дешевле, но я его продаю за такие деньги только по одной простой причине, что я эти деньги отработаю, я сделаю адекватную техническую поддержку этому курсу. Давайте вопросы, приходите на вебинары, все отвечу, все помогу, то есть никого реально не брошу. Плюс я специально не размещаю свои координаты, то есть не рисую кнопочки со скайпами, как я всегда это делаю в этом видео по одной простой причине чтобы каждый человек который приобрел этот курс мог на нем еще и заработать. размещайтесь берите этот ролик, размещайте у себя на канале, вписывайте свои реквизиты, skype свои контакты. Продавайте этот курс, сами не сможете помочь людям, но делайте пересыл на меня, я однозначно помогу. Хочется Дмитрию Комарову сделать приятное, но реально хочется, помочь ему правильно распорядиться с деньгами. Друзья, всем спасибо, кто досмотрел, включайтесь в продажу этого замечательного курса, жмите пожалуйста лайки, если есть вопросы, пишите комментарии.